Офис 365, Windows 10, облачное хранилище OneDrive. Доступ к этим и многим другим продуктам корпорации Microsoft в скором времени получат все студенты и преподаватели Казанского федерального. Такую возможность представители Microsoft обсудили на встрече с руководством Казанского федерального. Microsoft много в работу с образовательными учреждениями. Ну и фактически наша миссия по работе с образовательными учреждениями можно сформировать следующим образом. То есть... С помощью нашей технологии мы предоставляем каждому студенту, каждому обучающемуся, каждому образовательному учреждению на планете достичь большего. Ну, некий пафос, но тем не менее это действительно так. Затронули на встрече и векторы развития сотрудничества сторон. Казанский федеральный корпорация Microsoft знакомы еще с далекого 2008 года. Тогда в университете был создан центр инноваций Microsoft. Ну, хотелось бы на самом деле более глубокого сотрудничества, Дело в том, что Казанский университет это один из первых где был открыт центр инноваций Microsoft. То есть Microsoft мы с Microsoftом очень давно уже работаем и даже. Доходили до протокола о совместных исследованиях, но, к сожалению, дальше протокол почему-то вот не сдвинулся. С той стороны Microsoft задачи так и не пришли, хотя мы были готовы решать. Это было где-то 2-3 года назад. Вот, мы все так же готовы решать ваши проблемы, не только вы наши. Мы, в частности, готовы участвовать в разработке русскоязычных курсов, в частности, по ДОТ нет по другим стекам технологии Microsoft, которые у нас читаются. Готовность к совместным проектам выразили представители Microsoft Александр Александров, Руслан Уразаев. «Универньюс».